אז חיים סרה, жизнь סרה. אני לא רוצה לא חזור אותו. נסבירים ש equivalence מזמן. Я не хочу опять возвращаться к тому, что мы уже слышали. На русском написано жизнь царина была 127 лет. А на иврите эти три цифровые категории разделены. Написано, что жизнь царина была 127 лет. Вы знаете, как поршанут <решил> стандарты. И знаете, как э, расчисляют, как говорят обычное толкование стандартное. <решил> Что в 20 лет она была настолько <coughs> э, наивной, как, как очень наивная и чистая, как в 7 лет я багиля а в возрасте 100 лет она была красивая как в 20 лет я хочу этим благословением благословить всех наших девочек девушек женщин чтобы вы были как Сара, и не как говорят до 120 или а до 127 Окей, okay. они я хочу продолжить. Есть несколько вещей, которые коснулись меня. У меня есть четыре небольших урока. Первый урок называется «Хорошая цена». Ми с Я прочитаю бытие, 23 глава, 9 стих. Брусит коту, скажите ему, чтобы он дал мне пещеру Махпела, которую у него на конце поля его, за довольную или за нормальную, за хорошую цену, отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения. Килу Авраам, Мивакеш, Мизикней. Хеврон, что и добру има ма бахуразеш им корло бемехир мале. Авраам говорит со старейшинами Хеврона, чтобы они поговорили с владельцем этой земли, чтобы они, чтобы он продал ему землю за высокую достойную цену. есть машиникра маарехет финансит баулам. В этом мире есть финансовая система. В есть бетоха بتухо, بتуха, хахамим, מצрихим, כאלה, И в этой финансовой системе есть преуспевающие э, умные люди, которые стали примером, э, которым многие люди хотят подражать. لедугמה, בטח, Наверное, многие из вас слышали имя орен Баффетт. הבחור הזה משקיע הוא כבר בן אולי 90 ועדיין חזק в мошке, а кесе, в баколь, Этот э, мужчина, он уже достаточно в зрелом возрасте, где-то ему 90 лет, но все еще он очень сильный. Он занимается вложениями, он а вкладывает деньги в разные фирмы. Ашка, ашка, ашилу, и, хад, ми ми и его фирма по вложениям одна из самых известных во всем мире. нашим, они финансы. Они Машу и uh, есть люди, которые говорят, я не хочу сейчас слишком много заниматься... Всей этой финансовой грамотностью я просто подражаю тому что делает урон баффет орен баффет машке uh, баб буса миллиарды и допустим если урен баффет имея миллиарды вкладывает в различные uh, фирмы играет на бирже с миллиардами то человек который смотрит на него делает то же самое со своими десятью uh, тысячами в марвех и он плюс и Орен Баффет всегда говорил такую вещь. Купи хорошую вещь за хорошую цену. Мы здесь в Израиле знаем, что такое э, чуд не, не чудо, а э, супер сделка. Кен, Маза Что такое супер сделка? А Ты пришел на рынок купить <кану> помидор. <кану> и за семь, Вместо 7 шекелей за килограмм Тебе продали за 4,5 И ты как бы рад Но если ты считаешь, делаешь счет деньгам То получается, что ты ничего Олай это нехнастно, нехнастно бессов Она Uh, возможно ты в конце сезона зашел в магазин купить одежду има бренд питом шви квар и рубашка которая стоила 200 шекелей в конце сезона спустилась на 70 процентов скидки и тогда уже ты чувствуешь что это очень действительно хорошая сделка mi, mi, mi, mi кто любит так покупать они они кто не любит? Все а? любят. Мы <laughs> да, все так любят покупать. А вот адайниманахнини хашви, мы хашвиим, как мы шамирвакну, ну окей, шекел. Сабаба. Но если мы считаем, сколько мы сэкономили там, ну сэкономили 100 шекелей, тоже хорошо. Но когда ты покупаешь что-то большое, примера, например квартиру, я вынужден сказать, к большому сожалению, в Израиле нет супер сделок на квартиры. Потому что все один умнее друг друга и каждый держит свою цену, и если ты получил скидку тысячу или две тысячи э, в отношении квартиры, это уже не такая большая цена. Но если ты покупаешь что-то за хорошую реальную цену, то я хочу сказать, что это очень хорошая вещь. אומר, זה, Особенно если ты говоришь я, чу, это мне хорошо, я чувствую себя хорошо, что я это купил. Авраам, Авраам понимает реальную цену этой пещеры Махпела. Я поговорю אחרי. об этом побольше немножко. Поп попозже. Он понимает, что что -то, что И он понимает, что ему так хорошо. Он понимает, что в этом месте собраны все динамики этого мира. согласно древней традиции. я да, яду. Он знал и все знали, <свес> что в этом месте были похоронены Адам и Ева. Пещера Махпела это двойная могила. Это название Махпила от слова Кафуль, от слова двойной. И согласно многим традициям, многие народы приходили на то место молиться. в хеврона я вы них наснули махпела мы с моей семьей несколько лет назад получилось нам поехать и как раз хеврон был открыт и посетить это место они них и я могу сказать что когда заходишь в это место тебя охватывает какое-то такое чувство волнения. Особенно, когда ты знаешь, кто там лежит. Естественно, сейчас там построили достаточно большое здание, и ты не можешь подойти к самой могиле. или... Но ты, uh, смотри, ты сидишь там и понимаешь что ты находишься в месте, где лежат те, с которых все началось. <мит> с одной стороны, Адам и Ева, который, с которых началась вся жизнь на земле, מהם, и также весь балаган на земле, Авраам и, Сара, и Авраам и Сара, с которых начался которых началось все исправление Бога. И ты как человек принадлежишь этому месту? Ты, как человек, сын Адама. И как сын Авраама ты тоже принадлежишь этому месту? <in> и если у вас есть возможность финансовый, вы хотите купить что-то достойное, покупайте и чувствуйте себя хорошо. Altistaro, Не жалейте. А, и, фронт у -а трик шел шук им и фронт сделал и такой и, и баз, как бы базарный и разговор с Авраамом. Он говорит, да что это для меня и для тебя, 50 лет работы, ерунда какая вообще, вот столько это стоит. Авраам был богатым человеком. Он сказал, хорошо, это твоя «Не цена. Не морочь мне голову. وليتראות. Назвал свою цену, забирай деньги э, и подпишем контракт. Амар, контракт расми, ришон, ше, и как Дима уже сказал, это был первый договор о покупке этой земли и первым евреем на этой земле. им, нагид, мишу, кана машу, если кто-то что-то купил, а потом потерялись документы, и потом иди, найди эти документы, тебе нужно пойти в муниципалитеты, в какие-то Конторы обращаться и потом uh, искать. Дин, кесар, שלך, Yerusha, שלך, брать адвоката, платить много денег для того, чтобы доказать, что это принадлежит тебе, что это твое наследство. А uh, у народа Израиля все просто. В каждом э, доме, практически в каждом доме мира есть танах. И там написано, там э, Авраам купил за 400 сиклей серебра. Это принадлежит нам. И не нужно нам морочить голову. Никудашняя. Э, второй пункт. О том, что я хотела поговорить с вами. Мавет. Смерть. Насколько бы это ни было трудно, и uh, нормативный человек убегает разговоров о смерти, но это происходит, и нам нужно каким-то образом относиться к этому. Мавит. Что такое смерть? И курим по Брешит и срым вашало чай и срым после всего Авраам похоронил Сару жену свою в пещере поля в Махпеле против Мамры что ныне Хевром в земле Ханаанской так досталось Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера которая на нем в собственность для погребения а ты батанах танахе а до я говорю именно про Танах, не включая новый завет о куре очень мало говорится о том что будет после смерти о жизни после смерти я Новый Завет говорит об этом намного больше, о том, а валь... что будет после. Но также совершенно неясными словами. Но Танах практически не дает никакие э, объяснения по поводу того, что будет. Авраам ישוע אנשים פחוט חששו על מה יאחרי שהם ימותו? nieuzjeli ot avrama do ishua ludjei nie dumali o tom, cto s nimi boet pozytovogo kak oni umrud? anikhoshev, chto ken yes kamery mazim baki tvei kodesh ve kamovan betocham ayav na yuter rakhavala inianazu Uh, uh, есть некоторые небольшие объяснения в священных писаниях, и у народа есть более глубокое понимание. Вы, uh. Я хочу поговорить об этом немного. давка. Потому что это очень интересная тема и очень важно ее понять. Например, в Виклисиасте написано что день смерти он лучше, чем день рождения. Очень странно. Когда человек рождается, это праздник для его семьи. бейт Зайдите в любую больницу, в родильное отделение. Мы очень вежливо празднуем рождение. Например, евреи достаточно скромно празднуют рождение ребенка. А представьте, вот, допустим, в больнице рождается арабский или друзский младенец. Так приезжает вся огромная семья и танцует. Они чуть ли не шашлыки там разводят, огонь разводят, чтобы отпраздновать. <говорит> Но когда, не дай Бог, приходит в семью смерть, <говорит> ты просто сломлен. Но Экклесиаст говорит что День Смерти лучше чем День Рождения. И мы читаем о том, что плоть отходит в прах и закапывается в землю, а Дух уходит к Богу есть по Батанах Есть очень много, вернее немного объяснений в Танахе на эту тему. Мамашмят. Очень мало. А и в Шарли Хаберли за Минсихаше карта Бен Март и Иешуа. Но, возможно, мы можем также присоединить к объяснениям в Танахе разговор Марфы и Ишуа, когда они шли на могилу Лазаря. Помните этот рассказ? Лазарь умер, и его похоронили. И Ишуа приходит к этой пещере. Марта и Молхим он приходит в город и они вместе с марта идут для того чтобы э, посетить эту могилу ито марта умеретло те на неёдат такку лазаус боем хорон и тогда марта говорит ему да я знаю что Лазарь воскреснет в последний день и монахновдыр кольганах нах нурот им там если мы изучаем Танах мы не видим цитаты на эту тему возможно в народе Израиля они понимали какие-то вещи из Авраама, Ицхака и Якова. было Божье обещание ко всем потомкам этих трех что ты не пойдешь в плохое место. Ты пойдешь в преисподнюю. Брусит. На русском это преисподне. На иврите Шеоль. Вемила Шеоль мьет кшура лемила Шеила. А слово Шеоль связано со словом Шейла вопрос. Ве энэсберим брюрим мазэ. И нет точных объяснений что это. А вальпахот ютер баам Но в народе говорят такое. Зимаком шила Шейлот. Что это место для вопросов. Ши ата магия Что когда ты приходишь туда. Ата Шоэль Шейлот ве ты задаешь вопросы и получаешь точные ответы. Как кто из нас когда-то спрашивал Бог, задавал ему вопросы и не получал ответы? А там получим. И также он спросит нас uh, он задаст нам вопросы, на которые мы еще не ответили у это Это то место, где каким-то образом он обновит нашу внутренность. руах. У нас есть душа, у нас есть дух. А от Но Танах объясняет, что у нас есть еще несколько частей. это иврит. Uh, и в христианском мире об этом не говорят потому что они не знают иврит а яхида хая от но uh, когда говорят uh, в танахе на иврите говорят что у него есть еще три составляющие uh, живая душа ниа это яхида ехида, да ида частица это Это те вещи, которые связаны с небесами каждый день. Это то, что делает нас... Э... Прообразен Бог. Но наша душа и наш дух всегда связаны с этим миром. Они влияют на этот мир, они э, получают влияние от этого мира. זה, אנחנו, כן, לשמה, Поэтому, когда мы идем в это место, эти, места, э, эти части наш, нас должны очиститься. Но есть... Тамид. Всегда. И всегда, Если вы помните, в один день царь Давид со своими солдатами они хотели э, получить еду за то, что они сохраняли э, охраняли стада навала кто помнит этот рассказ там был балаган в Рега, но в, э, в какой-то момент э, жена Навала, Вигаль, она собрала э, еду на ослов и привезла Давиду. И она сказала, не убивай Навала, потому что он просто дурак. А ты особенный человек. И сказала ему такие вещи. Это Невеш Адунит Црора Бцрора это Дунай Елохейха Барусид Зомеркаха Душа Господина моего завязана в узле жизни у Господа Бога Црора узел жизни Кашелавин Мазе сложно понять что это Авалга Рашият Аутиот Рашим Шила но первые буквы вот этого вот связка жизни. Узел, но на, практически на каждой могиле на еврейском кладбище написаны слова, вот этот узел жизни. Что ты связан с узлом жизни? Это значит, Век, что от Аноладета, а когда ты родился, Хаима Он хочет, чтобы ты был связан узлом жизни, так же как царь Давид. Век, что Анахну них на Симле החדשה, и когда мы заходим в обетование Нового Завета, עניין, вдруг мы получаем э, укрепление по этому вопросу. И написано, блажены те, которые умирают в Господе. Scofoils, systems, Either, те, умерли, или, или, или те, которые умерли, они первые воскреснут. О им маком это Или из Моисея вы заходите в лучшее место, потому что Ишуа вам приготовил его. Вы Донай и и как Марта говорила, и то, что написано позже в Новом Завете, что вы воскреснете, чтобы быть во веки с Богом. И это очень сильная вещь. Потому что это ободряет нас, как вера в Мессии это не только благословение на этой земле, но в веки вечные. И хотя у нас нет ясного понимания того, что будет после, но Дух Святой дает нам надежду, что будет хорошо. Я хочу сказать вам правду, а пахад Страх смерти ⁇ это самый большой страх в мире. И если вы спросите людей, чего вы боитесь больше всего, из-за того, что у них нет понимания Танаха и нет внутреннего откровения, а силе Бога, которая сохраняет тебя и здесь, и там, как написано в одном из псалмов, даже если я пойду в долиной смертной тени, Твой жезл и твой посох всегда ведут меня к победе. Я не боюсь своих врагов. Я не боюсь огня гиены. Потому что машех моя скала. Окей. Это еще один пункт не уверли Я сейчас перехожу к другому. барур, принцип. В браке, да? Есть у нас, мы вступаем в брачные отношения, не все всегда с этим ясно, но есть определенный принцип. Я хочу прочитать несколько стихов. Это Бытие, 24 глава, первые 9 стихов. Вы еще не уставший? Авраам был уже старый в летах преклонных. Господь Авраама благословил всем. И сказал Авраам рабу своему старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, «Положи руку, под стегно мое, то есть под меня, под бедро мое. Почему бедро? Потому что это коровле маком шел брит. Под бедро, потому что это рядом с местом обрезания. В килу муль, но Это как будто ты клянешься мне перед Божьим присутствием.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 Киеве, Нью-Йорке, Берлине, Лондоне или в Торонто. Должен я возвратить сына твоего туда? Пускай уедет туда, в Минск. Или в Лондон. Или в Париж. Или в Токео. Авраам сказал ему, берегись, не возвращай сына моего туда. «Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря, потомству твоему, Бог клялся ему, потомству твоему я дам эту землю. Он пошлет ангела своего перед тобою, и ты да возьмешь жену, мужа там, неважно, Если же не захочет идти, пускай остается там, найдешь ему другую». Но не выводи моего сына из этой земли. Раб положил руку под бедро Авраама и поклялся. Здесь есть несколько важных моментов. Кроме семьи Авраама и семьи Лота, люди, которые жили здесь, Эм, Клала шел Были под проклятием Ное. Канан. И потомки Ханана. И написано в Бытие 8 или в девятой главе, я не помню. Канан, Написано, что проклят Ханан, рабом будешь ты братьям своим, Иврит Иврит очень особенный язык. мила арур. Когда мы именно говорим, переводим с со слова «арур», «арур» — это все. Это проклятие самого высокого уровня, и нет надежды никакой. Также «проклят» переводят со слова «клала», но это проклятие, оно такое, которое можно отменить. Когда Бог проклял змея, Он сказал ему «арур». <связывая> в и в и в Тогда у змея были ноги и руки, и сейчас у змеи нет ни ног, ни рук. А, арур а, Арур проклят меняет природу. Аз, а канана, ю, клала, арур. И а, потомки Ханаана были под проклятием вот этого высшего они они поклонялись идолам. Для них никакая мораль мораль не была важной. Они И там было были связи с нефилимами. Я не буду сейчас углубляться в этом. Аз Авраама мар мепо ата Иша, لي, и Авраам сказал ему: вот из этих народов ты жену моему сыну не возьмешь. Но там у э, среди других народов. Ешь, это Есть что взять. И приведи ее сюда. Ваколье Все будет хорошо. Лам они Почему я рассказываю вам этот рассказ? Для того чтобы ободрить нас молиться. И Мы сейчас смотрим на желание нового правительства. хоках И изменить закон о возвращении. Что внуки евреев уже не смогут репатриироваться, только дети евреев. Я не уверен, что Рахель, Ривка, Ривка, Рахель, Лея и Руд Мавитянка были еврейками. Наоборот, я уверен, что они не были еврейками. Но когда они приехали сюда, это Эдгар Авраама. Но они приняли на себя вот этот вызов стать принадлежными Аврааму. И привести в этот мир Искупителя. Только подумайте, руд Маавитянка. Она была очень отдалена от Израиля. Но рифкарах. То же самое. Они были там. В семьях идолопоклонников. Не понимали ничего о Боге, сотворившем небо и землю. Но любовь к своему мужу. البал, и любовь к вере своего мужа вдруг сделали это настоящее настоящий обращение на этот זה, Гоэль и поэтому искупитель был рожден 2000 лет назад я хочу сказать, что мы должны молиться <чувствовать> и людей, и людей, и чтобы у многих, многих э, потомков, которые внуки евреев, дать была возможность продолжать приезжать сюда. <чувствовать> и чтобы Дерри и другие не смогли провести этот закон. Но с другой стороны, те, которые приезжают сюда, чтобы они понимали, и включая нас всех, чтобы мы тоже понимали, что мы не просто так здесь, но что мы как потомки нашего отца Авраама, у нас есть часть. שכasher, גמ'ל גיולא תי'سرائيل, גיולא, ו'גמ'ל גיולא תולא. Ağромная часть для искупления мира, искупления Израиля. אתה מתי? Вы со мной. שיחור חורון. Последний урок. ו'קותרת ו'שחטובה רפואלה ב'אלה. И название этого урока «Хорошая жена. Исцеление для мужа». Я хочу э, прочитать следующую главу. Это Бытие 24, глава 61-67 стих. И встала Ребека и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком.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 И спустила да, и сказала рабу, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам. Раб сказал, это господин мой, она взяла покрывало и покрылась. И раб же сказал Исааку все, что сделал. И вел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и сделался на ему женою. И он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Кодем кол Ицхак, а я мамаш сувель. Исаак очень страдал. А знаете, синдром? Кто знает, что такое посттравма? Иногда человек, допустим, переживает автомобильную аварию. Или что-то свидетелем войны является. И его нервная система крушится. Потому что он постоянно думает и переживает то, чем он был свидетелем. И согласно толкованию Исаак был в таком состоянии. Помните, его уже положили на жертвенник. Его любимый отец его чуть не убил. Он все понимал. В это время он не был мальчиком и мы уже говорили о том, как читают дни жизни Исаака. Он был примерно в возрасте Иешуа, где-то 34-35 лет. Он, Ишуа, 34 лет. Он с совершенным согласием со своим отцом пошел на жертвенник. Но все вот это вот действие, когда его нож отца э, прикоснулся к его горлу, он, он после этого получил посттравматический синдром. И он хотел отделиться от людей и жить один. Молился пас но потом ему перевели правильную жену. И написано, что он исцелился, что он утешился. Я вам хочу сказать, что хороший брак это всегда исцеление от Бога. Даже если у вас нет посттравматического синдрома, и наоборот, плохой брак они делают все, чтобы потом был посттравматический синдром. И очень важно молиться за брак. Но Не только об этом я хотел поговорить. Ревека взглянула и увидела Исаака и спустилась сверблюда. Так переводит. А, есть более современный перевод. Вот такая вот э, дама с Амстердама. На, на иврите вообще написано, что она упала с верблюда. נעלפ, פשוט נעלפ, просто נעלפ. ורני חושש. אTEMULA ראיית אTEM קולמני, בא tiktok או בא youtube, סידורים קש, מווים קלה, ו' ו'חטANO מדר' Bam. ראיית פורים קייל, OLAI FLIP ו'כогда מיניבסטו פה דводית קולтарיו, ו'ו' ה'ג'נ'ה' פה много Я много таких видел. Я думаю, это было очень смешно. Исаак молится, завернутый в Тфилин, в Талит. И вот появляется верблюд. И красивая женщина падает с верблюда. А верблюд не маленькое животное, очень высокое, можно все кости переломать. неудачно, я думаю, они долго вспоминали свою встречу. И всегда смеялись. Наверное, думаю, он спрашивал, ты помнишь, как ты свалилась сверблюда? Просто ты увидела меня такого красивого, что ты просто упала сверблюда. Я думаю, что у каждой пары здесь есть своя история. И это смешно. Но даже такие смешные вещи они дают вкус жизни. Они дают вкус жизни, радость жизни, такие хорошие воспоминания. И uh, мы потом читаем впоследствии, что у них была проблема очень долго, у них не было детей. А я Всегда, ей, ты же мне сверблюда на голову упала, все будет хорошо. Улай Наверное, мужчинам стоит своих женщин взять на прогулку на верблюде и посмотреть, как они падают. Я хочу сказать, что Ривка, которая приехала из очень дальней страны, она знала. Что Бог дал ей особую э, должность. Принять веру своего мужа. И э, стать э, и своим сердцем и своим телом э, чем-то, что принесет следующее искупление. я She דרך диch she ויצחק ממשיך еще и еще и еще. Она знала тот путь, который прошел Авраам и который продолжает Ицхак и который продолжит ее потомки. никуда шел И это приведет к точке рождения Мессии Иешуа. никуда. Но там это не остановится. дай каям Потому что народ Израиля жив и существует. Веба Машия Ханахну ракми каблим Экстра -крия и в Мессии мы получаем дополнительное э, призвание для того, чтобы принести спасение в этот мир. И написано об этом много. Исайя говорит, «Восстань, светись, вот пришел твой свет». Это не про то время. Это о том времени, которое будет у нас. לשама, и мы должны двигаться туда. Им от брура. С ясным пониманием. שלנו, что кровь Авраама течет в наших жилах. И вера и ожидание Рифки. Иногда мы падаем с верблюда, может быть. Не страшно. Мы продолжаем приносить из цкупления. Это то, что я научился в этой главе. Давайте встанем. Аба. Они моделиха Авра, Я благодарю тебя за эти примеры, за наших великих предков, такие как Авраам, Сара, Исаак и Ривка. дай нам веру. дай нам принадлежность. Дай нам принадлежность. Это не абстрактный рассказ. Дай нам принадлежность к этой цепочке, который ты присоединил нас своей милостью. я молюсь, чтобы uh, внуки евреев могли продолжать приезжать сюда, и чтобы никто не остановил это. ובגמ אני מתפלל שעוד בלבן גוריון כשהם מגיעים רוח הקודש יפול להם ויתן להם את קריאתך. Я молюсь чтобы прям в том месте, когда они прилетают в Бенгуреон, Дух Святой уже прикасался к ним и давал им призвание. В Шем Яшур